страдания и дарят окружающему миру состояние страдания люди которые нацелены на состояние радости и дарят состояние радости как же мы дарим состояние страдания и дарим его и себе и окружающим и здесь есть некоторые правила напишите страдания мы дарим в случае если страдания мы дарим или создаем страдания в случае если мы и дальше первое Обучаем кого-либо чему-либо и делаем это бесплатно. А это по-другому называется еще и воспитываем, да?